Продаю готовый бизнес в Сочи, частный детский сад, окупаемость 2 три года. Друзья, всем привет! Мы с супругой решили продать готовый бизнес в Сочи. Это действующий частный детский сад. Открылись мы в 2018 году на День защиты детей. То есть садик уже успешно работает 4,5 года. И, к слову говоря, мы ни разу не давали рекламу. Садик работает только на рекомендациях, то есть на Сарафаном радио. Посмотрите обязательно это видео до конца, потому что цена подарок судьбы. В самом конце видео очень приятный бонус и окупаемость реально 2-3 года. Детский сад находится на Соболевке, на улице Пятигорская 56 дробь 4, то есть вот весь первый этаж это детский сад, то есть две группы по 135 квадратных метров. Мы с Марией никуда не уезжаем, чтобы вы не думали продаем а, детский сад, потому что Мария решила сменить от деятельности, на самом деле она будет помогать мне. В садик два входа с обратной стороны дома. Собственная детская площадка под навесом это первая группа, всего их две. С правой стороны санузел, такая прихожая, но с собой все системы безопасности, детские шкафчики. Это кабинет Марии, успешный старт, 2018 год, и передаю слово Марии. Всем добрый день. Давайте покажу вам и расскажу про наш детский сад. Здесь входная группа, здесь проводятся занятия музыкальные, руководитель приходит, детки там поют, танцуют. Здесь справа детский санузел, оборудованный по всем нормам для малышей, три раковины. Маленькие унитазики. Эта группа рассчитана на сколько человек? Каждая группа по метражу рассчитана у нас на 20 человек. То есть общая вместимость в, детского, в детском саду 40 человек. В конечно же, родители могут наблюдать за детками онлайн. Это кухня. Здесь у нас кухня. Кухня, столовая. Угу. Проходим дальше. Первая игровая комната. Светлая, просторная. Каждое помещение у нас две группы по 135 квадратов. Рассчитано на 20 деток. И вторая комната – это спальня. Но когда кроватки сложены, детки здесь еще… Помните. Да, когда… Кроватки сложные, детки здесь еще занимаются. То есть у них тоже здесь есть столики, есть там, необходимые материалы для занятий. Пойдем в другую. Пойдем в другую. Соседняя дверь, вход в старшую группу, во вторую. Здесь детский санузел. Здесь... Моечная, раздаточная еды. Сюда питание приносим из первой группы с кухни. И дальше такое большое пространство. Игровая зона. Зона для занятий. Здесь у старших подготовка к школе. Угу. У старшей подготовка к школе, доска, столы, все оборудовано, зона отдыха, кровати, сейчас они сдвинуты, кроватки раздвигаются. Тоже 135 метров? Тоже 135 метров, тоже рассчитано на 20 человек. Итого на 40? На 40 детей детский сад. Теперь о бонусе. Сзади дома есть земельный участок. И мы его уже начали осваивать по строительству начальной школы. То есть сделали проект, почти его согласовали, но в то время нам помешал коронавирус. Сразу хочу сказать, деньги строительства школы и в ремонт вкладывать не нужно. Что вы понимали, франшиза на начальную школу на сегодняшний день стоит 4 миллиона. У нас вместе с садиком, вместе с франшизой на начальную школу стоимость 7 миллионов 300 тысяч. Это более чем адекватная стоимость, тем более окупаемость реально всего 2-3 года. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, который появится на ваших экранах. Звоните, пишите. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волкстрит. Стрит. До новых видео. Пока.